Муж с женой в последнее время спят отдельно по причине того, что жена на последнем месяце беременности. Жена видит, как муж мучается и говорит, дорогой, ну возьми 20 баксов, сходи к соседке, и я думаю, она будет не против. Но запомни первый и последний раз, Но ну я вижу, как ты мучаешься, люблю я тебя сильно, поэтому на, на, сходи. Деньги, пока жена не передумала, бегом к соседке. Через минуту возвращается и говорит, да за такие деньги она не согласна. Сказала только 50 баксов. Жена, вот зараза, когда она в том году была беременна, я с ее мужа только 25 взяла.